День за ночью Я разбит и обесточен Вновь напилось мое тело Телу все остачер тела. Мысли темные нависли Мысли парятся о жизни Укрывают веки очи Всем, всем, всем Спокойной ночи я. Всем, всем, всем Спокойной ночи а -а -а -а. Всем-сем-сем всем. Спокойной ночи а -а -а. Всем-сем-сем всем. Спокойной ночи Двадцать пять -а. страниц романа Пять из них на дне стакана Вот бы знать, чем завершиться этот рагер не былится, Запылилась вся обложка Между строк, крючки, дорожки Многоточие, а впрочем Всем-всем-всем Спокойной ночи Всем-всем-всем Спокойной ночи Всем-всем-всем Спокойной ночи Спокойной ночи Звезды вечность согревают, месяц, горбившись, плетется, борода о землю трется, спят пузатые планеты, и хвостатые кометы, я хочу услышать очень от тебя. Спокойный Спокойной ночи я от себя. Спокойной ночи.